Буквально сегодня ночью в официальном телеграм-канале Барвиха рядом нам слили в открытый доступ новый лаунчер, новую сборку с небольшим обновлением на Барвиха РП. Сегодня максимально короткий ролик о том, что уже добавили на все основные сервера. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике среди всех серверов Барвихи РП. Условия ты видишь на своем экране. Ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Напоминаю тебе о том, что что я нахожусь сейчас не на тестовом сервере, я нахожусь на девятом сервере Барвиха Успенская. Один из всех девяти основных серверов, на который как раз таки уже выкатили обнову. И разработчики нам с тобой уже подвезли новые автомобили, которые мы не так давно с тобой рассматривали по скриншотам. И как и обещали разработчики, подвезли нам с тобой вот такую вот старенькую бэху 7 серии. Выглядит довольно неплохо, давай все-таки посмотрим на ее салон. Да, это именно та самая бэха, скриншоты которые нам не так давно с тобой уже показывали. Показывали. Что ты думаешь по поводу данного автомобиля, обязательно напиши мне в комментариях. Но нам с тобой также еще показывали более элитный вариант BMW 2023 года, вот она та самая новая седьмая бэха. Выглядит она просто обалденно, еще круче выглядит ее салон, как спереди, так и на заднем сиденье. И самое прекрасное, то что данный автомобиль можно будет себя оформить в двойной расцветке. А как тебе вот такой вот новенький Volkswagen Toure? Довольно массивный, мощный, крутецкий кроссовер. Ну, лично как по мне. Кстати, лично мне больше всего зашел салон именно Таурека. Ты только посмотри, как обалденно он выглядит. Шикарная прорисовка, обалденная, мощная, торпеда вот с таким вот огромным экраном. И наикрасивейшие, светлые, яркие, приятные сиденья. Кстати, вот она и Audi RS6. Да, без тех обвесов, что нам показывали на скринах, выглядит она не так вызывает. Но, как говорится, все в наших с тобой руках, мы всегда успеем ее протюнить. Кстати, салон у нее выглядит уже довольно бомбезно. Пока что это все те новые автомобили, которые я успел найти на сервере, доступны они конкретно через ютуберскую админку. Также мне стало интересно, добавили ли их уже в автосалоны Барвихи. Но поковырявшись там, я к сожалению ничего не нашел. Но скажу одно, данные автомобили уже существуют на всех основных серверах Барвихи. Судя по всему, разработчики в ближайшее время настроят их цены и добавят их уже во все автосалоны для общего доступа, чтобы мы с тобой смогли приобрести себе наиболее понравившуюся нам тачку. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Какой автомобиль тебе понравился больше всего и какую тачку ты хотел бы увидеть в ближайшем будущем на оборвих РП? Обязательно напиши мне обо всем об этом в комментариях и накидай мне как можно больше лайков, если ты хочешь, чтобы я как можно быстрее показал тебе новый остров на тестовом сервере. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!